12.23. 6 апреля 2020 года премьер-министр Мишустин заявил «Для всех жителей нашей страны, независимо от доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги, газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», заявил Мишустин на заседание Президиума Координационного Совета Правительства по борьбе с коронавирусом. «Действует мораторий на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг, которые, в свою очередь, не будут отключаться», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года. Отметил он, но «Газпром» Газораспределение Пермь, который находится по адресу город Кунгур, улица Пролетарская, 20, Решили, что они выше какого-то там Мишустина и под покровом ночи, около трех часов ночи, проникнув на частную территорию, которая огорожена двухметровым забором, скрыв ворота, прокравшись газовой трубе, которая находится в 10 метрах от ворот, отключили газ у семьи, сославшись на какие-то выдуманные детские нереальные оправдания. Добавлю, что домовая территория находится на окраине села, где не только люди не ходят, но и собаки не бегают. Будем выяснять все обстоятельства дела. Следите за каналом, продолжение будет. А сейчас прослушайте оправдание этих газовиков. Да? Владислав Анатольевич. Слушаем. Здравствуйте. С вами разговаривает диспетчер. Диспетчерская служба 04 Газпром газораспределения. Андрей Валерьевич. Сегодня в 2 часа 05 минут поступила заявка о запахе газа на улице вблизи вашего дома. При выезде было обнаружено, что у вас лопнул корпус крана на вводе. Кран был снят, на место поставлена заглушка. К вам в дом стучались, никто не открыл. Примите меры по сохранению системы отопления. Это Павлович в 22 село Плеханово. Когда это было? Сегодня в 2.05 поступила аварийная заявка о том, что запах газа на улице, вблизи вашего дома. Вы сейчас куда звоните-то? По поводу? По ПОУ Владиславу Анатольевичу. Ну, а почему не позвонили тогда? А у нас номера телефона не было. А сейчас откуда он у вас делся? В абонентской службе. где кран? А кран где? Кран у нас лежит, сгон у нас лежит. Посмотреть можно, да, его? Нет, нельзя. Как это нельзя? Мы хотим убедиться, что лопнул кран. А, вы хотите убедиться? Конечно. Я ну, не знаю, это через руководство, пожалуйста. А, ну До ладно, свидания. подъедем, хорошо.